друзья всем доброго здравия сегодня запишу это видео об отзывах о продукции компании вилави такой продукции как тайга 8 Экстра, тайга 8 stone в Телеграм есть такой канал называется он только отзывы о тайга 8 вот этот телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео. Здесь администраторами канала размещаются отзывы о тех эффектах, которые люди лично получили от приема данной продукции. Сегодня я вам расскажу об одном отзыве, то есть покажу вам этот отзыв, его еще пока нет на этом канале но он будет это отзыв из моей структуры из структуры Дениса залевского от Елены Болеевой вот Елена золотой у клуба и сегодня она прислала такую информацию которая ну в принципе произвела у меня определенное впечатление. И я <смех> нашел желание и возможность с вами поделиться этой информацией. Всем здравия. Отзыв о препаратах Тайга-8. Мама моя болеет деменцией Я посмотрел, что такое деменция. Деменция это от латинского безумия. Приобретенное слабоумие – стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Эта болезнь развелась на фоне сахарного диабета, не инсулиновой. Болеет мама диабетом уже 7 лет. Маму забрали из Грузии и привезли к себе на постоянное место жительства в город Иркутск. Если кто-то думает, что этот отзыв будет неинтересный, ну я рекомендую досмотреть до конца это видео. Возможно, это видео поможет принять вам правильное решение. Мы попали в больницу, и там у нас произошла сахарная кома и инсульт в больнице лежали 20 дней в реанимации где посадили на инсулин когда маму выписали то сказали что мы мама никогда не сможет быть полноценным человеком мне на помощь пришли елена и василий речь идет о елене болеевой Золотом партнере Рой-Клуба и Василии Родетском, Серебряном партнере Рой-Клуба. Простите, я не знаю фамилии. Они привезли мне стоун, черные и серые бутылочки. Стоун это Тайга-8. Стоун, Т-8 Стоун. И серебряные бутылочки это Т-8 Экстра. Дали рекомендации, как правильно пить. Благодаря этому препарату моя мама сейчас ходит, говорит. Память приходит в себя. Сахара у нас нет, уже ровно месяц, но все по порядку. Маму отдали с сахаром более 12 единиц. Мы ставили инсулин, отдали ее с огромными пролежнями. Фото прилагаю. И это не все. У нее еще и стопы ног сгнили. Она не могла не есть и не пить. У нее все болело. Где-то через неделю после выписки из реанимации мы начали лечение. Тайга 8. Маме давали пить. И мы еще мазали из серой бутылочки омертвевшие ткани. Из серой бутылочки. Еще раз я подчеркиваю, эту Тайга 8 Экстра клеточный сок пихты сибирской и мазали из серой бутылочки омертвевшей ткани ровно через месяц все все омертвевшая ткань выпала и сейчас у нас почти ничего нет стопа начала только отслаиваться мне 50 лет и в первый раз в жизни видела как после того как я Мазала экстра, и ткань у меня на глазах начинала отслаиваться. Маме проверяю сахар каждый день. У нас он в норме от 3 до 6 единиц. Я хочу вам сказать, что очень благодарна этому препарату Тайга-8. Если бы не он, то моей мамы уже бы не было в живых. Я вас не обманываю. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает и помогал. Лена и Василий привезли мне. Тайгу 8. И спасли мою маму. В дальнейшем я собираюсь купить и себе, и моей семье. Хочу, чтобы они тоже пили и были здоровыми. Фотографии, как проходило и проходит лечение, прикладываю. Спасибо большое. Храни вас Бог. Я не корректировала письмо. Это Лена пишет. Теперь, друзья, перейдем к фотографиям. Это фото... Женщины семьдесят семь лет. Фото пролежней. Давай. Давай, давай, давай. давай, Давай, О, кай, голуха, давай, давай. Давай. О, давай, хлеб из пасажига от давай. Э. кити, кити, кити, кити, кити. хлеб из адзиеха, давай. хочешь, Ай, погоха, давай, асс. Эй, я погохал, асс. Эй, я погохал, асс. Эй, я погохал, асс. Эй, давай. Сейчас мы ходим. Прошел ровно один месяц 77 лет. Не очень приятное зрелище, но очень большой результат. Нам, конечно, помогла Екатерина Савченко с дозировкой и диетой. Огромная ей благодарность. Просто в нашей стране без гражданства больница заживо сгноила пожилую женщину и выставила счет 9000 рублей в сутки. Я была в шоке, и мы начали другие искать пути лечения. Вот, друзья, пример что может дать вам использование тайга 8 экстра универсальный концентрат уникальный концентрат с уличным содержанием клеточного сока пихты и Т8 стоун Т8 стоун это Продукт нового поколения на основе гуминового комплекса солигуминовых, гуминовых, гемата, мелановых и фульвовых кислот, выводит токсины из клеток, нормализует микрофлору и обменные процессы на клеточном уровне, повышает усвоение клетками полезных веществ, а также проницаемость самих клеток. На этом данное видео я заканчиваю. У кого будут вопросы, ссылки будут в описании под видео на телеграм-канал «Только отзывы» от Айга-8. Можете обращаться ко мне, можете обращаться к Елене Болеевой, к Денису Залевскому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост, если это видео стало вам полезным. Всего вам доброго, до свидания. Также я хотел добавить, что в Ройклубе уже достаточно долгое количество времени проходит акция, и есть возможность тем, кто регистрируется на бизнес-вход в компанию Вилави, то есть покупает продукции для себя от 36 тысяч рублей, есть возможность получить компенсацию в монетах призм, в свой личный кабинет рой клуба, зарегистрироваться в рой клубе, создать кабинет, пополнить его от 100 монет и при покупке подать данные своему куратору и получить компенсацию в размере полторы монет. Поэтому, друзья, кто еще не зарегистрировался в компании Велови то только для себя рассматривать такую возможность вы можете принять это решение уже сейчас связаться со своим куратором со мной с еленой болеевой с тем кто отправил вам это видео с участником рой клуба и зарегистрироваться в компании вилави зайти на бизнес. Возмещение вот это в полторы тысячи монет проходит только через старших кураторов. Связывайтесь с ними, друзья. Используйте данную информацию во благо. Всего вам доброго, до свидания.